Маха Абхарата, глава вторая, начало вражды, проклятие Васу, однажды Ганга лучшая из рек. Встретила восьмерых богов-небожителей Васу, лишившихся всей своей красоты и с сиянием запятнанным грязью. И увидев их такими, спросила лучшая из рек, почему потеряли вы свою красоту? «Мы прокляты, о великая река», — отвечали ей боги Васу. Проклял нас Васиштха, величайший из мудрецов. «Какое же дурное дело сделано вами, о Васу, и чем проклял вас этот великий отшельник?» – вопросила Ганга, и рассказали ей тогда объятые горем боги такую историю. Отшельник Васиштха жил на склоне горы Меру, владыки гор, в священной обители, изобилующей антилопами и птицами и покрытой цветами всех времен года. Даровали ему как-то боги корову, исполняющую любые желания. И только маслом из молока, превосходнейшей этой коровы, творил лучшее из добродетельных жертвоприношение Хома. Случилось так, что в лес тот чтимый богами пришли все Васу, и там супруга одного из Васу увидела корову отшельнику Васиштке, принадлежавшую и называвшуюся Нандини. И изумленная достоинствами этой коровы, показала она ее, супругу своему, Дьяосу. Дьявол же, как только увидел ту корову, сказал своей супруге, «Восхитившая тебя корова, о черноокая богиня, принадлежит тому же мудрецу Васиштхе, что и весь этот великолепный лес. Тот смертный, который отведает вкусного ее молока, будет жить десять тысяч лет, сохраняя постоянную юность». Услышав это, сказала богине своему супругу, блистающему величием такие слова. Есть у меня в земном мире подруга по имени Джинавати. Она прославлена в мире людей совершенством своей красоты. Ради нее, о величавый, приведи мне эту корову с ее теленком. Пусть подруга моя выпьет ее молока и станет среди людей единственный, кого не коснутся ни старость, ни болезни. Услышав эти слова богини, Диаус, желая сделать ей приятное, вместе с братьями своими Васу похитил ту корову. Возвратившись домой, отшельник Васиштх не увидел коровы с теленком. Он пошел искать корову свою и не нашел, но очень скоро, одаренный могучим ясновидением, узнал, что похитили ее Васу. Тогда подпал он под власть гнева и немедленно проклял всех Васу, воскликнув, «Так как Васу похитили мою дойную корову с теленком, то все они родятся среди людей и иначе не будет». Боги же Васу, узнав, что они прокляты, явились очень скоро в обитель благородного отшельника и постарались его умилостивить но полного прощения так и не получили. Так сказал им лучший из мудрецов, вы уже прокляты мною, но получите очень скорое избавление, все вы, кроме Диауса. Дьявос же, из-за которого попал на вас мое проклятие, будет за свой проступок очень долго жить в мире земном. Сей высокомерный не произведет потомство, но будет он человеком справедливым и благородным, искушенным во всех науках и угождающим отцу. Так закончили свой рассказ, объятые горем боги Васу, и стали просить они Гангу, лучшую из рек, «Приняв человеческий облик, роди нас на земле, как своих сыновей». «Хорошо», — сказала Ганга, — «но тут же спросила». «Но кто же из смертных станет вашим отцом?» И выбрали тогда Васу отцом своим земным, благороднейшего царя Шантана. И согласилась с ними Ганга, но сказали еще Васу ей так. «Ты должна будешь бросить своих сыновей в воду сразу, как только они родятся, чтобы скорее было для нас искупление о текущее в трех мирах». «Так я и сделаю», — сказала им Ганга. Но пусть же будет у него один сын.